Ой, Ой, так, да. Здравствуйте, здравствуйте. Наташа, здравствуйте, здравствуйте. Ой, какая, Блочная, какая, какая, какая, какая вообще моя, моя жизнь, жизнь, короче, моя это, это мои утра. Можно так не отдам, блядь, колым, колым, колым, все на ваше. Ты что там медицинский показываешь? Без меня вообще нет. Я, блядь, вот колым сначала, а потом тебя отдам. Просто так не отдам ее, блядь. Нет, не Аталя. Подожди, меня тут чувак не русский научил. Он говорит, как. Депку это, это, там уж отдаешь, колым, короче, разобрел. берешь. Я, короче, я не я знаю, не может, я не так не поняла, резкая придурочная. Ну короче, у меня, ну, все, у все, у меня все прикольно. Все Сиськи зипы, блять, и, и, и все такое. И и все и такое. такое. Смотри, я, я тебе ее продам, могу. Смотри, какая Ой, цыпочка. Там есть нахуй. Зачем подержаться? Не показывали нафиг. Да. Позже, позже, позже, позже, позже, позже. Короче, короче. Ну почему нет? нет? Блять. И, причем, и причем, причем, знаешь что знаешь, самое что интересное? Иплесное. Готовит, делает, она на, да, луч... на кого тут училась на пару, да? Блять, она готовит первое, второе, третье. Блять, я бы быть мужиком, я бы... Так, так, так, я бы лезать начала без остановки, блядь. Чтобы, видишь, баба меня кормила. Она, сука, там всякие десерты жарит, варит. Мужикам все время не дает, что не угощает. Сука, да что за хуйня? Да, ну, сильно, ну, сильно. И нету не У меня будет. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Угомонеть. Давай да, выйти. Вай вай вай вай. Короче, Короче и еще я тебе, знаешь, что вай вай вай скажу? Она, нахуй, самогон гонит сама. Еще а и продать пытается. Пи мы тут, пи нахуй, пытаемся пи барыжить. Пи Ира пи плачет, у Иры в жизни все хуево. Видишь, глаза красные. Я вообще не пью, если что. Да мы тебя не просим, мы просто его продаем. 350 рублей, ну пять ебать. Вообще, нахуй. Короче тебе нравится не моя сестра или не нравится. Нравится. Нравится. Нравится. нравится? Я тебе один нравится. раз просто Все сиськи, ее тоже не нравится. нравится. Да вообще. Да, вообще. Содержать, Содержать придется, блять. В гости, гости, гости приезжать, ну, периодически и трахать страх, и все такое. Ну не можешь же она, блять, одна жить. Ай. А ты откуда? Ничего, ничего. Ты откуда? Ты откуда? Я? Я? Я? С... Ну. С Омска, Омска. Откуда? откуда? Омск. Омск, Омск. Ебаный О, рот, омск. Ебаный вот, пока омск, ты доедешь, пишка на купле небо тронут. Дай, мама. Дай, бат, где моя сестра. Ира, игра, игра, игра, игра, игра, <laughs> игра, игра, игра, Олег, чтобы не только меня но видишь? мама, пошла, пошла. Да зачем сестру? Сестра не ёбаная может ходить в работу, блять. Она чуть постарше оставшее надо мужика, у меня трое <свят> детей, блядь, не трое. Бля, бля, трое. На один опоздал, надо мне рука. спасибо, спасибо. Догоним, догоним. догоним. Эй, тихо, тихо, она говорит, тихо, она говорит, блядь. Тихо, говорит, бля. тихо, тихо, тихо заткнулись, заткнулись мы с тобой. С тобой. Типа мы типа с тобой вообще не меняемые, блядь, две сторонки. Стоим, так лапка свесим. Давай, Наталья Ивановна, ебанить что-нибудь, чтобы мы обострались. Иро, А что такого-то, <с correlation> блядь? Но я тоже я хочу чаек, что его блядь, она, она даже не предлагает. блядь, она мне даже не предлагает. А наверное, запиши 960. -то, она, она. Она. Фу, блядь, я, такую я хуйню не пью. Пью. Напиши Напиши ток. Ток. Давай, Давай, сейчас я пос... тебе это, напишу, она скажет, он подожди, пока а а он сел? Сел. Ну, он не, может. он не может. Скажи Что, мне, 18? 18? 18? Да, нет, да нет, надо, надо отправить. 18. 18. Он не может читать, да нет, Он звонит, ёбаный, истинит. Лейди, Куда надо Да не знаю, куда Подожди, сейчас я объясню. А кстати, это Дальше. Станы восемь девятьсот шесть жена, жена, жена, жена,